времени суток вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня у нас снежок. С 7 утра я усердно грибу снег. Ой, какая радость! Так давно мы не видели снежка. Что-то так грустно, так уныло. вот так, вот видите, пейзаж такой радостнее все это смотрится. Вот наши вишни перед окошечком. Сегодня я убирала двор. Вот так мы примерно убираем его. Вот мне бы хотелось бы, конечно, вот во дворе, где у меня стоит качель, у меня здесь гортензия, я очень хотела ее прикрыть снежочком. Ну вот, наконец-то, снежочек и выпал. Но совсем не холодно, куры у меня гуляют ноль градусов. Вот они у меня тут прогуливаются. И снежок клюет. Ну, неплохо. Неплохо. Им тоже надо выходить гулять в темном помещении там. Сидеть. Что же, интересно совсем. Ах, какая прелесть. Шапки снега. Желательно побольше. Девичий виноград у меня тут неприкрытый еще сидит. Да здравствует снег! Мы его ждали убираем сгребаем И я хотела вам показать что, наверное наступило уже время показать как я так бюджетно очень украсила свой дом давайте зайдем покажу вот так выглядит вход в дом Желательно кажется, такой-то красивый веночек, но дело в чем? Дверь металлическая, тут что-то прибивать и дрываться нет, конечно, не получится. Тут наш такой маленький тамбур. Клопульчики у меня висят перед дверью. С улицы мы заходим в такое небольшое помещение, где можно раздеться. И у нас всегда на этом месте висит веночек вот такой вот праздничный. Чтобы сразу видно было, наступает Новый год. С маленького нашего коридора мы входим в комнату. Это наша спальня. Наша спальня. Ой, вот здесь на этой стене прямо хочется, прям хочется похвалиться. У меня поселился олененок в снегу. Это фотография работы моей внучки. Она ходит в художественную школу. И называется Олененок снегу. Я не удержалась, сделала фотографию. И он так мило, мило у меня тут вписался. С новогодним тоже веночком таким в спальне. я прям что-то с таким обожанием смотрю. Мне вот так он мне нравится. Ну, а здесь вот мой рабочий стол. Я обычно тоже ставлю маленькую елочку здесь. Вот, выходим из спальни. У нас здесь такое зеркало тоже решила Мишуро, пусть висит. Это вот наша наша. Это наша зальная комната. Здесь мы ставим всего лишь одну вот такую елочку маленькую. Вот такая елочка очень маленькая. У нас помещение как-то не позволяет, и вот мы обычно ставим каждый год вот такую маленькую елочку. Я в этом году сменила игрушки с Фикс Прайса. Вот эти белые купила, что мне так нравятся они. Дед Мороз, который много лет. Скорее даже не Дед Мороз, Санта Клаус, который когда-то привезла мне дочь в подарок. И так много лет он уже с нами справляет все новогодние праздники. И здесь у меня вот такой букет, который когда-то подарили дети на день рождения. И я Вешаю такие сердечки тоже с фиксации купленные и мешура. Вот и все мое, все мои наряды, скажем так, другого ничего нет. Гирлянда небольшая здесь, ну достаточно до нового года. Выходим, выходим, выходим в коридорчик, включаем на кухню. Здесь у меня такая мишура тоже, мне ее когда-то прислала. Ну, два года назад это точно прислала Зоя Бурмистрова. Спасибо ей большое, Зоечка. Твоя мишура у меня, она так и живет здесь на холодильнике во время праздника. Итак, тоже вот такая подвесочка. Небольшая на кухне. Тоже уже не один год висит. Ну, вроде бы украшение какое-то. На противоположной стороне вот на этой. Ой, Зоя, кстати, вот твой подарок тоже висит. Здесь это такая подвеска. Даже медальончик такой. Так он у меня тут уже и пристроился. Вот у меня елочка тоже здесь маленькая. То есть у нас вот три маленьких елочки нам на праздник мы ставим так вот на полочку. Тоже очень скромненько у нас вот так украшена кухня. Так не замысловато, но нам хватает, потому что настроение, праздник, это когда собирается стол, когда собираются родные и близкие. У нас такая традиция, улица наша Заречная, мы выходим все, как только пробили куранты, мы все выходим на улицу. И громко кричим «Ура!», пускаем фейерверки, зажигаем бенгальские огни. Тоже сразу после Нового года мы дома не сидим. Мы всегда выходим на улицу, все выходят. Ну, конечно, выносят шампанское, вот обязательно фейерверки. Очень-очень весело у нас бывает. Мы тоже сейчас уже закупили бенгальские огни, чтобы дети могли их зажечь. В основном дети что-то спрашивают. Так вот, хлопушки у нас уже куплены, короче, все дети тоже не спят, и выходим все дружно, дружно поздравляем всех с наступившим Новым Годом. Друзья мои, я вас поздравляю с наступающим Новым Годом, украшайте свои дома, создавайте себе настроение, кто кроме вас создаст настроение. Мир вашему дому, друзья мои. Thank you.